Это означает эгоизм? И только молитва поможет -то Только надо с людям служить, учиться. Надо учиться служить, заботиться обо всех. Эгоизм побеждается бескорысти. Вот эгоистично себя чувствуйте, но заботьтесь о других. Помогайте все. Будет легче. Да, Я Спасибо большое. Хорошо вот, мужчина. Дай. Олег Иванович, приветствую вас еще раз. Цель, цель. На самом деле у меня вопрос, наверное, чисто мужской. Нормально. Нормально. Меня интересует в первую очередь сейчас финансовая составляющая моей жизни. То есть я хочу больше позволить для себя, для своего развития, для своей семьи. Можете ли вы что-то такое общее, базовое, давать, либо мне конкретное, что я могу сделать, чтобы потом денег больше стало? Давайте я сейчас на вас насыплю деньгами просто, и он пойдет поток. прикольно будет, легко и весело. Ну хороший, у вас в принципе неправильное мышление. Когда человек думает о деньгах, он становится нищим.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 Я изучаю очень серьезно эту тему. Допустим, я дли... делаю длительно такие статические упражнения. Иногда каналы тонкие прочищаются, и в каком-то месте начинается боль. Угу. Я знаю, что если я на молитву не настроюсь, я а настроюсь на боль, то в этот момент я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 она притягивается сразу к себе молодой человек тоже хочет жениться ходит смотрит на всех девушек всем неприятно ходит вот но если он такой благородный добрый заботливый такой хочет помочь тогда всем приятно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 а стоит э, зачать ребенка, если женщина этого хочет. Или такого не существует, просто... Через три с половиной месяца. Я и, я и знала. Боже, спасибо. Я же говорю о маленьких вопросах. Я просто чувствовала, я готовлюсь к этому и думаю. Ну, вы спросите вот, на Благодарю. первых девушках. Да, Подождите, сейчас мы с микрофоном общаемся. Садитесь спасибо, что вы приехали. Но у меня такой вопрос. У моего сына 6 лет, он колодец, выкачества, работа мы лечимся. А, когда заболели, конечно, был страх, шок. Потом шло осознание, что это нам а, дается не за что-то опять что-то. Нет, за что-то всегда это дается. За что-то? Да, и но для я... чего-то тоже, ну как, конечно, все мы должны научиться быть сильнее, но.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 Есть вещи, на которые я не смогу вам ответить так, чтобы вы были удовлетворены. Это я не могу кривить душой. Ваш вопрос. Давайте я сам буду выбирать, кто тут, что вы захватываете микрофон.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 Что, наверное, начнем лекцию вас с шести даже с начала, да? Спасибо. Я просили объявить, что у нас есть консультации бесплатные нашего здравительного центра, можно заполнять анкеты, отдавать нашему врачу, и вы тогда в любой момент можете получить консультацию, потому что вам самим позволят и предложат на все вопросы ответит. Там новая такая услуга, что раньше люди там искали наш сайт, там пытались дозвониться, а сейчас мы сами звоним Это уже человеку, если он анкетку сдал. А там где-то брат сидит, е. Узнаете?